Приветствую тебя! В данной презентации речь пойдет о возможности заработка, а также построении собственного IT-бизнеса в рамках компании Social Media Recruiter. Меня зовут Козловский Дмитрий, мне 23 года и в онлайн-бизнесе я уже порядка полутора лет. На данный момент я являюсь действующим партнером компании и по совместительству пользователя замечательного продукта, который компания предоставляет. Для того, чтобы начать зарабатывать на партнерской программе компании, необходимо стать ее клиентом и приобрести один из пакетов. На 25 или 175 долларов. В первом случае на 25 долларов приобретается пакет сроком 30 дней. Во втором случае безлимитный пакет – это единоразовый платеж на постоянное пользование программой. Условия партнерской программы таковы, что 60% общего товарооборота компании она выплачивает обратно в сеть. Помимо всего этого, самые активные пользователи, которые проявились в течение последнего месяца, будут поощряться. Рейтинг партнеров отображается в личном кабинете в соответствующем разделе. Зарабатывать здесь можно двумя способами. Первый способ – прямая продажа. С каждой продажи ты будешь получать по 20% от стоимости пакета. Второй способ – прямая продажи плюс построение сети. В этом случае, если человек, которому ты продал продукт, изъявит желание зарабатывать вместе с нами и также совершить совершит продажу, то уже с его продажи ты получаешь 20% и так вплоть до третьей линии. Естественно, по слову продажи я понимаю абонентскую плату, которую мы ежемесячно. Соответственно, эти суммы ты будешь получать ежемесячно. А теперь давай немного посчитаем. Если в твоей первой линии будет хотя бы 50 человек, то ежемесячно ты будешь гарантированно зарабатывать по 250 долларов. Естественно, если ты грамотный лидер и руководитель, то ты будешь заинтересован в том, чтобы дублицировать свои действия. Соответственно, если каждый партнер из первой линии приведет также по 50 человек, то вторая линия уже составит 2500 человек. Со средним ежемесячным товарооборотом 12,5 тысяч долларов. Но не стоит забывать, что у нас есть еще и третья линия. Соответственно, если у нас правильно настроена система дубликации, то в третьей линии количество наших партнеров составит уже 125 тысяч человек. Со средним товарооборотом более 600 тысяч долларов. Естественно, такие суммы, возможно, будут, возможно покажутся баснословными. Но если бы, мы возьмем во внимание то, что будем уметь в первой линии всего пять человек, и в глубину также у каждого человека по пять человек по до третьей линии, то ежемесячно гарантированно мы будем зарабатывать по 775 долларов. В конце своей презентации я хочу добавить, что в успехе каждого партнера я заинтересован намного больше, чем сам партнер. Приняв решение сегодня строить онлайн-бизнес на актуальном IT-продукте, от меня вы получите весь мой опыт, знания и практические навыки ведения онлайн-бизнеса. А также вы получите эксклюзивные инструменты и дополнительное обучение от самой компании. На этом у меня все. Принимай решение сегодня и уже завтра ты станешь владельцем собственного IT-бизнеса. Спасибо за внимание. Удачи тебе.